Mm-hmm. В темноте на углу. не вижу, где же ты, где же я? Ни черта теперь не вижу, где же ты, где же я? Заколдованные люди опускают глаза, Все забудет, этот город вокзал. Вот и дальняя дорога, взгляд в догонку и в Со За спиной истории много, рассказать не пришло. Все равно тебя найдут, нам такую не найдут Поток лесной Я уже знаю Как тот мир с краю Как там ждут Песел, как там Скучают, превращаются В тени призраки Если не прийти И не вызволить Таю Почему? И никто не улетает на луну ну почему, ну почему Кто наваливает воск, кто пускает под откос Кто раскачивает мост Просто ниже принтуса Где мой истинный размер Кто нам падает на хвост Но что это за зверь К ним нельзя стоять спиной И от них нельзя бежать То непременно тебе покажут Держи за то, что не похоже, что выбивается из пейзажа, то, что пугает тебя до да, дружи, то непременно тебе покажут, держи за то, что не похоже, То, что вырывается из пейзажа.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 Следующая песня будет на стихе Роберта Бёрнса, написанную в XIX веке. Я сердце Вилли отдала, И Логан тёк яснее стекла. С тех пор года быстрее, чем Логана. Проклятие племени Господ М -м -м -м -м, Народ поднявших на народ У слезы горестных ночей Шоу. На площади странники, странники С неба нацелились лучники, лучники Все королевское войско Четверостиши Это не мое Это из стихотворения Лорки Испанского поэта Романс об испанской жандармерии вот Там у него эта Жандармерия врывается в город Который празднует Рождество И в общем разрушает его И вот я хочу закончить Тоже песней Лорки Это такое Послание любви Украине Которую я очень люблю ну, просто вот, это такая песня просто. Десять девушек едут веной, Плачет смерть на груди на гуляки. Есть там лес голубиных чучел, И заря в антикварном мраке. Есть там залы, где сотни окон, А за ними... Деревья в кубы. О, возьми этот пальц, этот пальс, закусивший губы. О, возьми этот пальцы, этот вальс закусивший. Пишука не играет. Отдали. Смерть играет на клаве синяя и танцующих красит синим, и на слезы наводит глянец, а над городом тени пьяни. It's me. И скрипку и тах, ленты вальса и скрип. Сюрприз сорвался поэтически. Так, сюрприз сорвался. Так что вот до десяти у нас восемь минут есть. Так, что, 10. Же, что же? Ну, сейчас. Зато все остальное не сорвалось. Так, порадуешься, порадуемся этому. Ну да. А, сейчас думать, что, что же, еще спит-то я так уже мало ну... Теперь разжимайся. Да. Ну давайте, давайте я Сан Габриэль что спою. Что хочешь, Значит, продолжай. тоже на стихи Лорки стихотворение, ну, Архангела Габриела Габриэла в Испании называют Сан Габриэль. Вот. И Лорка такой сюжет сделал, как будто он приходит к цыганке и ей приносит благою весть. Это вот из цыганского романсира такое у него стихотворение. Лагуны, идет он куда тенью, глаза и грустные губы поют коричивенной серебряную струною, а кожа в ночи мерцает, как яблоки под луной. Плакучих властителей бликов лунных Архангела Гавриэля В ночи заклинают струны Когда в материнском лоне Послышится плач детяти Припомнит цыган бродячих Тебе подаривших платье В поклоне плавно представь Продолжение Обернулись, а звезды на. I'll Но я всем видна, видна Но ведь я человек, хоть и не совсем Но мы скрыты от всех и даже от себя Мы не знаем, кто нас ведет за руку Но у каждого из нас есть дерево То, что тянется ввысь, хоть вокруг